Ну что, мои родные, мы продолжаем ответы на ваши вопросы, которые вас волнуют больше всего. И сейчас мы с вами обсудим, как же побудить мужчину зарабатывать больше. С вами Елена Дегурова, Содружество Иркожителей и самые интересные ответы на самые волнующие ваши вопросы. Итак, как же побудить мужчину зарабатывать больше? А женщина не чувствует уверенности и защищенности рядом с мужчиной. Она не убеждена, что он сможет ее обеспечить, особенно тогда, когда она забеременеет, родит, и зарабатывать самой ей будет сложно. Самое интересное в том, что ощущение может напрямую не зависеть от того, сколько денег мужчина зарабатывает. Он может зарабатывать много, однако женщина все равно не будет в нем уверена. Он будет зарабатывать мало, а женщина при этом вполне может быть спокойна и довольна. Вот что же влияет на появление этой ситуации? Во-первых, разные финансовые планки у мужчины и женщины. Если сказать проще, то мужчине нужно меньше денег, чем ей. Мужчина вообще, как правило, меньше всего вообще в чем-то нуждается. То есть мужчина, если он зарабатывает деньги, большие деньги, то он делает это для того, чтобы обеспечить свою любимую женщину, чаще всего женщину и детей. Мужчина-холостяк вполне способен жить, работать и спать в одной комнате. И список жизненных необходимых для него вещей может ограничиваться, ну, не знаю, компьютером, холодильником, стиральной машинкой, может быть, еще судомойкой либо там, например, знаю, мультиваркой. А мужчина может возбуждаться от каких-то социальных целей: а купить крутую тачку, съездить, я не знаю, в Нью-Йорк, купить дорогой красивый компьютер навороченный да, для каких-то крутых игрушек, но часто эти цели носят какой-то разовый характер и для их достижения мужчине просто нужно чуть-чуть один раз поднапрячься и заработать, а потом можно снова расслабиться и ничего не делать. Необходимость постоянно повышать свой ежемесячный заработок мало кого серьезно заботит. Главное, чтобы денег хватало на то, что «я хочу купить», «я», говорит мужчина. Многим женщинам важна некая стабильность, особенно когда они думают про ребенка. А стиль заработка, то пусто, то густо, является в этом случае для женщины угрозой и источником беспокойства. И тут мы подходим к развилке. Если мы пойдем направо, то увидим мужчин, которым вообще особо ничего не надо, а необходимость обеспечивать стабильность для семьи вообще не придает им никакой мотивации для заработка. Налево пойдем, мы увидим мужчин, которые рады были бы обеспечить семью, но у них нет конкретной цели, на что зарабатывать. Иногда, кстати, это еще и зависит, потому что у женщины нет определенных целей. Мужчины справа а, помочь довольно сложно. Пока он не увидит и не признает ценность отношений и семьи для себя. И пока он не захочет поменять свой подход к деньгам и делать что-то ради своей женщины. А мужчины слева, им помочь значительно проще. Им просто стоит дать конкретную цель, на что зарабатывать. Что с этим делать? С мужчинами справа ну, прямо сказать о том, что для вас в отношениях важно. Самой определить тот размер суммы, который вы считаете на данный момент необходим для вашей семьи и сказать о нем мужчине. Если вы зарабатываете оба, то тут можно обсудить какой вклад, а, от этого, а, от кого какой вклад будет а, необходим. Если добытчиком является мужчина, то все вопросы только к нему. Он может а, принять ваше предложение, а может выдвинуть встречные, тогда вы обсуждаете это. Однако он может и отказаться в принципе, тогда уже ваш выбор и ваши мои дорогие решения идти с ним в отношения дальше или ограничиться романом или встречами без совместного проживания и уж тем более без вступления в брак а, еще один момент вы совершенно не обязаны а, специально мотивировать его зарабатывать больше а, ради отношений если мужчина делает выбор а, в них идти то необходимость зарабатывать больше входит в комплект этих самых отношений не хочет зарабатывать больше пусть живет один, его право на самом деле да? вот здесь еще раз мы с вами подходим к осознанным отношениям с кем мы вступаем в отношения для чего мы вступаем какие договоренности у нас на берегу собственно говоря будут как бюджет делить будем да? даже не делить, а как им, как им пользоваться кстати в тренинге Ключ к женской мудрости, мы очень много тоже этому посвящаем времени и договоренностям, и бюджету, кто как и чем этим пользуется. Поэтому приглашаю, обязательно приходите. Много интересного, много деталей. И еще один момент. Он должен понимать конкретику. Вы знаете, мужчины тяжело понимают намеки, не потому, что они тупые, просто э, иначе э, воспринимают мир, э, иначе э, понимают э, то, что женщина хочет ему донести. Да, мы немножко разные, и мужчина – это охотник. И если охотнику сказать «пойди туда, не знаю, куда принеси то, не знаю что», он, собственно говоря, чувствует себя кем идиотом, понимаете, когда он не понимает, что его женщина хочет, когда он не понимает, что ей принести и зачем, самое главное. Он не знает, что делать, ему проще просто лежать на диване. Когда мы мужчине даем действительно верное направление того, что нас женщин сделать счастливым, при условии, если ваш мужчина хочет вас делать счастливым, ну, в общем-то, если не хочет, то зачем вы с ним находитесь, это уже другой вопрос вашего выбора. Тем не менее. Если вы в паре и мужчина хочет вас делать счастливой, научитесь ему спокойно, с радостно говорить, как дети. Вспомните, как дети говорят, ой, хочу это, хочу это, а мама с папой уже выбирают, что подарить по возможности сейчас, что подарить чуть-чуть попозже. Так вот и мужчине необходимо понимать конкретику цифры, цели и другие факты. Вопрос, готов ли ты финансово вкладываться в семью, является совершенно абстрактным. И в ответ вы можете получить да, а, ну, а, а этот ответ вам ничего не даст, потому что к нему приложены, не приложены цифры, к нему ничего не приложено. Готов ли ты обеспечивать? Да, но извините, на каких условиях, какие цели и что, в общем-то, за этим скрыто, на, как, на какую сумму он готов обеспечивать и готов ли он расти ради семьи. Еще один момент, дальше мы переходим уже к мужчинам слева. Да? С мужчинами слева перечислить список целей, на которые вы предполагаете начать зарабатывать. Но чтобы это не превратилось в обязательную каторгу для мужчины, важно, чтобы эти цели стали и его целями тоже, чтобы он увидел в них свою выгоду, свою ценность и свои бонусы. Помните, что семья и ваши совместные желание, ваше совместное проживание, это семейные ценности, это семейные цели. Даже если это вы хотите, даже если вы хотите шубку на Новый год или на день рождения, нужно увидеть ценность и для своего супруга в том числе, может быть, даже в первую очередь. Кстати, в тренинге «Женщина-муза», «Женщина, женщина вдохновения» мы целые пять занятий, там где-то часов по шесть занимаемся, мы будем делиться этими секретами. Как просить на маленькие, цели как простить правильно на средние цели и как просить на большие цели без манипуляции без магии без рукомашества и многодрыжества. это действительно те алгоритмы которые помогут не просто манипуляциями получить от мужчины что-то желаемое а научат вас эти алгоритмы просить так, чтобы ваш мужчина при этом чувствовал себя самым крутым мужчиной на свете и только успевал свои локаторы настраивать, что хочет его женщина, имейте в виду. Поэтому записывайтесь хотя бы на бесплатный сейчас тренинг азбука создания счастливых и осознанных отношений, далее переходите в «Ключи к женской мудрости и дальше мы пойдем с вами по шагам учиться этим тонкостям мудростям и собирать все эти ключики а мы продолжаем дальше с вами вот смотрите я сейчас приведу пример эффективной и очень простой мотивации мужчины например любимый а давай поедем в путешествие в путешествие отлично а куда говорит мужчина о, туда поеду с удовольствием, да, вы ему что-то говорите, куда? А, какой бюджет примерный? Какому числу нужны деньги или когда у тебя отпуск? А, все понял, пошел делать, то есть, понимаете, и неэффективный вариант. Ты мало зарабатываешь как-то, на что тебе деньги нужны? А, ну, я не знаю, я же женщина, мало ли чего мне захочется, вот, вот, вот вдруг вот у меня желание возникнет, ниоткуда, прилетит, а у тебя денег нет ну я тогда тоже не знаю отвечает мужчина когда поймешь чего хочешь тогда и приходи а, я не уверена что когда потребуется зарабатывать больше денег ты сможешь и захочешь их вообще зарабатывать отвечает женщина опять мужчина задает вопрос сколько денег нужно тебе и когда Ну, я пока в общем говорю я же пока не знаю ну вот, когда узнаешь, приходи и обсудим. Вы знаете, это не просто так, это действительно частые такие диалоги бывают в парах, я не просто так их привожу, ведь это ваша жизнь, ваши консультации, ваши диалоги, с которыми мы работаем ежедневно на консультациях и на тренингах. Очень часто я сталкиваюсь с тем, что женщины действительно не знают, чего они хотят И это на самом деле нормально Нас не учили хотеть опять-таки осознанно Мы можем хотеть, потому что это есть у соседки или это есть у там, сестры Мы можем это хотеть, потому что, ну, например, к определенному возрасту должна быть своя квартира Кто сказал, где сказал И, ну, понимаете, это желание от ума, они а не, не от состояния женщины и а мужчина выполняет, будет хотеть для вас что-то сделать именно тогда, когда вы будете хотеть состоянием. Знаете, в большинстве отношений совершенно нормальным является дуться и злиться друг на друга целыми днями, а сесть за стол – например достать э, листок бумаги и спокойно обсудить сколько денег на что нужно потому что ну, это считается лишним и опять-таки э, страх женщины сказать что она хочет потому что а вдруг он не сможет заработать а вдруг он скажет что я много хочу так ведь мы не требуем мои родные ведь правильно хотеть э, и правильно просить это тоже искусство и это огромная женская работа на самом деле уметь просить и хотеть так чтобы мужчина хотел это выполнять вот этим мы с вами и занимаемся и хотя именно вот, понимаете, как раз-таки в этот момент можно решить многие проблемы, точнее даже не решить, а не реализовать их, изначально предупредив, чтобы они даже не вылились в проблему, и помочь мужчине увидеть четкую цель, на что нужны деньги, срок ее достижения и создать надежную мотивацию для того, чтобы он ее реализовал. Почему порой женщины боятся об этом говорить? Они боятся отказа того, что мужчина может сказать что-то вроде «Ты обалдела, Какой там, какая там Майорка, как, как, как, как, какое Майами? У нас ипотека на 200 лет вперед, да, и кредит на машину». Но если вы выбираете молчать, и молча залиться, грустить, накапливать эти проблемы, что он зарабатывает недостаточно, то тогда не ждите, что что-нибудь вообще изменится. Я предлагаю вам сделать небольшое задание, для того, чтобы вы могли больше, глубже разобраться в этой теме. Смотрите, задание такое. Ваш мужчина относится к категории, предположим, мужчина слева или мужчина справа. Вот определитесь, какой ваш типаж мужчины, мужчина слева или справа, если забыли, пересмотрите видео. Если он справа, то подготовьтесь к разговору про обеспечение семьи, просчитав хотя бы ну, примерный ее бюджет. Однако прежде чем доставать листок с выкладками, убедитесь, что вы уже договорились эти самые отношения создать и быть в них действительно. А не только вы предполагаете, ну хотя бы мужчина тоже знает, что он с вами в отношениях, а то вдруг мужчина не в курсе, что у вас уже все серьезно. Кстати, бывает очень часто и так. Очень важный здесь нюанс, мои родные девочки. Никогда не выкладывайте этот листок серьезным лицом. А ну-ка давай мы с тобой обсудим и шлеп листок я хочу вот это и подытожили там миллионов 25 и это надо за месяц и никогда не делайте этого до того как мужчина поужинал вот пришел он с работы его ждет красивая жена ухоженная по возможности я понимаю что вы работаете я тоже когда-то работала и тоже в общем-то, была в подобных ситуациях. Но, тем не менее, мы можем это сделать. Правда? Ведь наше счастье в наших руках, и цель у нас есть, и мотивация, я думаю, что у нас немалая. Поэтому ждет его красивая, ухоженная жена с улыбкой на лице, довольная, счастливая, по возможности, накормила. Пока он кушает, никогда не лезьте с разговорами, тем более серьезными. А после ужина вы уже можете сказать, милый, ты знаешь, я сегодня так размечталась. Возможно, это на будущее много-много нацепь лет. И ты знаешь, я очень хочу, чтобы мы вместе с тобой обсудили эти планы. Давай помечтаем вместе. Не выдавайте этот листик как так, дорогой, я хочу, ты обязан, будь добр, выполнить. И сделайте это в виде игры, посмотрите, у вас результат будет отличный. Далее, если ваш мужчина слева, то напишите список конкретных целей с цифрами и сроками, которые кажутся вам ну, притягательными и желанными. Потом посмотрите на каждую из них и найдите то, что может в ней заинтересовать и привлечь вашего мужчину или лучше мужа. Выберите от одной до трех целей и найдите подходящий момент для разговора и обсудите с ним эти цели. Мужчины понимают язык конкретики, ну, по крайней мере, большая их часть. Хотите, чтобы у вас услышали учитесь говорить на их языке кстати на тренингах для женщин мы именно этому с вами и учимся и лучшая программа по обучению уверенному общению с мужчинами конечно же это программа которую многие уже посетили те кто у нас только присоединяются они ее посетят это общение Осознанное общение, то есть это осознанные коммуникации в принципе с мужчиной, да и с кем угодно. Девчонки рассказывали о том, что они уже используют эти приемы, в хорошем смысле приемы, для того, чтобы общаться и со своим мужчиной, и с начальником, и с детьми, и даже как раз таки с подростками в переходном возрасте им тоже это помогает. И с какими-то не очень приятными коллегами, с которыми они всегда ругались. Поэтому присоединяйтесь к нашим тренингам, мы будем рады вас видеть, чтобы быть в курсе всех новых видео всех ответов на вопросы возможно вы тоже зададите вопросы я обязательно отвечу нажимайте на кнопочку «Подписаться» на наш канал, обязательно включите колокольчик, именно так вы сможете получать уведомления о выходе нового видео. Ставьте лайк, если для вас полезно было это видео, делайте репосты, чтобы ваши подруги не завидовали вашему счастью, а жили так же счастливо, как и вы. И, конечно же, мне приятно будет читать ваши комментарии и ваши вопросы под этим видео. До новых встреч! С вами была Елена Дегурова, Содружество иркожители. Пока-пока, мои родные!